Жаркая будет осень на спортивные события в мире бокса. Бой Альвараса и Головкина, бой Мэйвезера и Конора Макгрегора. Но во втором событии, конечно, больше шоу, хотя отличный бокс от Мэйвезера никто не отменял. Но хотелось бы затронуть бой Альвараса и Головкина. Дата 16 сентября объявлена самими бойцами. После боя Сауля Альвараса и Холиуси Зара Чавеса-младшего, после объявления даты данного события, посыпались мнения экспертов. Возьмёт. Сегодня играет он с Эдем. С Игим, блядь. Как он? Которые предположили, что Головкин это не соперник для Альвареса. И все для Головкина закончится достаточно плачевно. Но могу сказать, что это не есть правда. И легкой прогулки не получится. И как бы не получилось с Альваресом что-то подобное. На пресс-конференции после объявления даты состоялся разговор двух соперников. Геннадий пообещал биг-драма «Мексиканское шоу», Геннадий был сдержан, уважителен к сопернику и в разговоре не чувствовался с его стороны никакой злости, так как у Гена есть хорошая фраза «Это моя работа, и зачем лишние эмоции?». На пожелание удачи в бою с ним Савль ответил Геннадию, причем мало где есть этот перевод, Савлю ответил, что удача нужна посредственным людям, мой друг. На вопрос про серьезность Головкина как соперника Савлю ответил, что бой покажет, то сильнее. Ну так сложилось, что Геннадий менее популярен в Америке, но это показатель всего лишь того, что там проживает огромное количество мексиканцев. И фраза «Я дерусь лучшими, поэтому я лучший» не имеет подтверждения, так как в бою с Мейвезером он проиграл, не показав ничего. С Сезаром Чавесом показал скучный бой, без ярких моментов. Причем периодически зал гудел от недовольства увиденным зрелищем. Да, он выиграл решение, но вопросы команде, они остались. Да, Савлиль Варес очень хорошо держит центр ринга. Да, он экономит силы, да, он достаточно легкий на ногах. Иногда, смотря на его бои, при всем своем небольшом росте, э, при всем своем большом весе, он выглядит достаточно массивно и иной ну, раз больше своих противников, по ощущениям, как маленькая танкетка. Но остаются вопросы команде, что будет делать Сауль, который не умеет идти назад, если противник будет идти на него и у противника будет мощный удар, потому что Сауль пропускает очень много серьезных ударов. Да, разница в 9 лет. 26 Сауля, 35 Головкину. 51 бой за плечами Сауля Альвараса, Одно поражение, одна ничья. Но это достаточно очень хороший рекорд для бойца его возраста. У Геннадия 37 боев, 33 нокаута. Большой минус того, что у Альвараса практически нет любительской карьеры. Есть информация о том, что он провел 20 боев за 2 года. Геннадий в этом плане, конечно, намного масштабнее, сильнее. То есть он провел 350 боев, 5 из которых он проиграл. Причем в любительской карьере он завоевал серебро в 2004 году. Победил на чемпионате мира в 2003 году. Геннадий он зрелищен. У него почти 90% нокаутов. И благодаря этому результату он включен в книгу рекордов Гиннеса. В чем он никогда не был, даже в нокдауне. Физические данные практически идентичны. 175 см росту у Сауля, уголовки на 178 см, примерно одинаковый размах рук. Геннадии он стабильный средневес. При всей популярности Сауля имеет проблемы с техничными боксерами. Так, Амирхан в их бою переигрывал Сауля. И по записям судей вел бою до нокаута. Поэтому техничный Гена и имеющий сильный удар. Имеет все шансы сделать из этого противостояния. Которое получило название. Снаряды заряжены. И правда. Биг драма шоу. На арене мобайл в Лас-Вегасе. Где будут разыграны 4 титула. Тем более уже пора обновить список Pound of Pound И стать генеем еще популярнее. Геннадий мой земляк. лицо страны. Я всегда имел чистую репутацию, не связанную со скандалами. Он обычный человек, как я, как вы. Он не заболел звездной болезнью. Поэтому желаю ему удачи в будущем бою.